Глава четвертая. Начинки для гробов. Это правда. Надо прямо говорить. Жизнь у нас дурацкая. Антон Павлович Чехов. На любой сигаретной пачке, которую ты мог бы найти в помойке или в чем-то кармане, написано что-то вроде «курение вызывает рак желудка» или «курение вызывает мертворождение». Если задуматься, получается довольно жуткая история. Человек сам покупает то, что гарантированно негативно влияет на его организм. Человек тратит время на работе, чтобы получить деньги, и покупает то, что портит его здоровье, таким образом забирая его время. Попробуй поговорить с таким парнем. Что ты получишь в ответ? Что-то типа «я брошу, когда захочу», «сигарета, помогает мне лучше думать» и подобный список отмазок. И тут мы имеем дело с проверенным злом. Получается что? Человек сам себя обманывает. Почему? Потому что хочет себя обмануть. Плохие вещи всегда происходят с кем-то другим. А сколько народу у нас курит? Статистика говорит, что каждый третий. Когда попадаешь в интернет, тобой начинают манипулировать все, кому не лень. Открываешь ленту Инстаграма, и вокруг полно полуобнаженных красивых женских тел, фотографий чужих машин, чужих детей и чужой жизни. Как будто ты подглядываешь в окно и часами выискиваешь что-то интересное и важное. Чаще всего это пустая трата времени, но очевидно ли это? Ну, все же сидят в социалках, все серфят интернет с телефона, а дома и с ноутбука... Ага, все серфят, а еще все идут на работу к 8 утра, а то и раньше. И по статистике 70-85% людей этой самой работой недовольны. Было несколько опросов, а данные ты можешь легко найти в любом поисковике. Очень глупая ситуация. С одной стороны ты хочешь быть богатым, здоровым и счастливым, а с другой доверяешь свою жизнь кому-то другому. И хорошо, если этот кто-то оказывается Ириной Сэндлер, а не Андреем Чекатило. Было бы превосходно сесть и обо всем подумать. И самый главный вопрос, который должен маячить у тебя перед глазами – что я могу изменить? Как мне из этого положения выйти? Есть у меня и самый любимый вопрос – что я получу? Готового ответа и счастья для всех и каждого не отыскать. Но вот конкретно для тебя найти можно. В прошлом году я поставил себе цель – прочитать 100 книг про бизнес, мотивацию, маркетинг за год. Вместо тупого листания ленты и переписок с ненужными людьми я делегировал это сотруднику, я начал читать. Читать каждый день. Я четко понимал, что я получу, и моя жизнь уже не станет прежней. Я закачал в себя столько кейсов, примеров, цитат, новых слов и контента, сколько не поглощал раньше за несколько лет. причем сделал это за очень небольшие деньги. Книги стоят 400-700 рублей, а многие можно и бесплатно найти. Пять лет назад я ни о чем таком вообще не думал. Я сидел и играл в игры по 15 часов в сутки. Болела спина, болели глаза, но я был троллем-охотником. Было не до пустяков. но самое плохое, что куча компьютерных хомячков меня в этом поддерживала. Дескать, поиграть пару часов после рабочего дня – это даже полезно. Релаксация. Я с трудом победил игровую зависимость, повычеркивал кучу ненужных знакомых и пустых разговоров. Можно пообщаться и получить пользу, подумать о чем-то или задать мудрый вопрос, а можно тупо пить пивка, поесть рыбки, посидеть, подеградировать. Я выкинул из жизни хронофагов, людей, ворующих время, особенно бесплатных. У меня куча клиентов, которые пишут мне каждый день. Вопросы в основном однотипные, и теперь мы сразу закрываем их на платную консультацию. Если человек не готов платить за ваше время, скорее всего, у него нет мотивации работать. Даже те, кто предлагает офигенное партнерское предложение, мы тоже закрываем на платное общение. Это отличный фильтр. Что же до хронофагов? Ну, вот простой пример. Приходит в гости сосед чайку попить. 15 минут – отлично, часик – ну нормально, если давно не виделись, но 5 часов сидеть – и обсуждать что-то, если ему просто скучно. Человеку просто нечего делать, и ты вынужден слушать и развлекать его. Именно поэтому я больше люблю ходить в гости, чем приглашать. Потому что в такой ситуации я могу выбрать, посидеть еще или уйти. Да, это невежливо выгонять засидевшегося друга, но лучше потерять 5 часов времени на пустые разговоры? Потерял один раз, потерял два, и вот уже пустая волтовня или листание ленты в социальной сети стали твоей привычкой. Нужно осознать. Большая половина людей живет просто так. Существует, чтобы существовать. Можете называть меня снобом, но я фильтрую таких пассажиров. От них добра ждать не приходится. Если человек о своей жизни, здоровье и времени не думает, то какие советы он даст тебе? Я не отказываюсь от людей. Мой садовник может быть беззубым стариком, если у него хорошо получается сажать розы, я буду ему улыбаться и достойно платить. Но я не буду слушать его разговоры за жизнь в течение пяти часов. А уж советы тем более. И немножечко про деньги. Вряд ли я буду первым автором этой мысли, но обычно клиент, который платит меньше, намного более сложный, чем тот, кто платит много и сразу. У половины людей в голове нет рубильника, дешево, быстро, качественно. Им невозможно объяснить, что когда ты платишь за картинку 100 тысяч рублей, тебе должны ее делать именно так, как ты хочешь, и переделывать несколько раз. Но когда у клиента 700 рублей, а он еще и просит рассрочку, жди беды. Будет 5 раз спросить о мелких переделках, а в итоге уйдет недовольным. Сейчас ты можешь смело кинуть в меня камень, но мне комфортнее с человеком, у которого есть деньги, чем с тем, у кого их нет. Вот есть у меня друг Борис, который зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц, и есть друг Михаил, у которого 20 тысяч рублей. Это не огромные суммы в обоих случаях, и это не делает никого из них лучше и хуже. Просто так сложили они свою жизнь, что один решил быть богатым, относительно, конечно, а второй бедным. Я хочу поехать в Израиль, чтобы окунуть свою тушку в мертвое море, кто из этих парней гарантированно мне откажет. Причем эту разницу я стал чувствовать даже в мелочах, и ладно, если речь идет о дорогостоящей поездке, но Михаил, зарабатывающий 20 тысяч рублей, часто не может даже с парнями в баню съездить, хотя цена вопроса 300, ну может быть 400 рублей, и просит в долг, а потом еще и не отдает. Он не перестает быть отличным парнем, хорошим другом и так далее, но в случае чего ему приходится ужимать свои запросы, жить не так, как ему хочется, а так, как велит ему его кошелек. Деньги – это твоя степень свободы. У пенсионера из Франции и у бабушки из Украины они чаще всего разные. В итоге, в чьей позиции ты хотел бы быть? Хорошо, а теперь расскажи, что ты для этого сделал. Интересные люди развивающиеся, растущие, думающие, потому что они могут тебя многому научить. Они пустые болванчики из плоти с примитивными задачами. Кушать, спать, какать, ну и так по кругу. Нужно понять, кто перед тобой? Спроси, чем человек занимается в свободное время. Играет в танки? Разгадывает сканворды? Делаем выводы. Еще более четкий вопрос, о чем ты мечтаешь? Какие у тебя цели? У среднего человека впереди, как и в голове, абсолютный вакуум или что-то невнятное. Ты сам решаешь, с кем тебе по пути и каков этот путь.